Здравствуйте, дорогие мои! Через 5 минут он вам уже позвонит. Дослушайте сегодняшнее видео до конца, и я обязательно расскажу вам супер-трюк, как это сделать. Мы сегодня продолжаем тему, которую в предыдущем видео мы с вами поговорили о благодарности и о комплиментах. Я немножко дополню до этого, и потом расскажу вам супер-трюк. Сегодня вы будете практиковать. И обязательно-обязательно пишите в комментариях, я буду отвечать на ваши вопросы, и на ваши комментарии, какие фразы вы собираетесь писать. Я обязательно прокомментирую, какие стоит использовать, какие не стоит использовать. Хорошо, значит, что мне хочется еще о комплиментах сказать. Да? Комплименты, например, очень часто девушки говорят из позиции сверху, да? такая позиция мамочки, позиция учительницы, молодец. Например, оставьте эту фразу для его мамы, для каких-то коллег по работе. Вы должны быть уникальностью, вы должны из позиции снизу говорить комплименты. И это получается очень здорово. Мне хочется привести пример из ведических писаний, когда возникает конфликт между божественными личностями. И каждая божественная личность может проявиться сверху и может проявиться снизу. И вот когда нужно решить конфликт, то э, мудрые люди, знающие толк в красноречии, э, в, в урегулировании конфликтов, они выбирают снизу и говорят э, другому человеку, которого нужно провести в равновесие, что ты такой классный ты супер вау, да ты для меня пример, ты для меня э, Бог, которому я молюсь, да, и, и все такое. Ты должен э, вот это вот все хорошо обдумать, прежде чем сделать такой поступок. И это успокаивает любого разнернившегося любую личность да. и когда мы стараемся успокоить сверху с формата учительница или с формата мама, то здесь мы получаем обратный эффект, то есть человек начинает дальше конфликтовать. То есть здесь нужно обдумать, из какой позиции вы общались с человеком, особенно когда есть конфликты какие-то, да? даже просто в семье еще не расстались, еще не собирались разводиться, но уже есть какой-то конфликт, что-то идет непонимание, мужчине некомфортно, он иногда не понимает, что нужно как это объяснить, что с ним происходит. но он точно чувствует, что женщина с ним разговаривает высока. Здесь нужно разговаривать снизу и тогда этот конфликт будет решаться очень легко То есть как бы превозносим мужчину, ставим его на пьедестал. Да? И говорим, что ты такой классный, у тебя такие таланты, у тебя такая золотая голова, у тебя золотые руки, ты можешь вот эту проблему решить вообще на раз-два, я в тебя верю, да, и эта ситуация будет решаться гораздо легче чем когда мы будем позицию мамы или учительницы, которая будет назидательным языком говорить, как ты мог, я тебе говорила, не лезь туда, еще что-то. Мудрая женщина всегда разрешит своему мужчине совершить необходимые поступки, необходимые ошибки, чтобы получить бесценный опыт. Дальше, значит, комплименты. Да? Комплименты продолжаем. Комплименты должны говориться из позиции снизу, да? что ты такой классный. Одна девушка мне рассказала, что попала на свидание, мужчина такой грамотный, он там знает вообще очень много про историю ее города, в котором я родилась, про историю каких в каких-то подробностях. Она говорит, я там родилась, но я там почти не жила, и поэтому этих подробностей не знаю. И я, говорит, растерялась, не знала, что делать на свидании. Я чувствовала себя некомфортно, как будто меня прижали к стенке и вот размазывают да, по, по плинтусу. А я ей говорю, так ты вспомни в этот момент, что ты женщина. Все, женщина шея, вот она, ниже головы стоит, вот голова выше, а шея ниже стоит. Все, становись в свою позицию женскую, становись гибкой, плавной, дипломатичной. Говори, вставь голову на пьедестал, да, и говори, вот это да, какой ты классный, сколько ты всего знаешь, как мне повезло, у меня такой собеседник грамотный. Я обожаю общаться с грамотными собеседниками, мне так нравится слушать. Сколько люди знают, сколько ты учился, сколько времени ты посвятил всему тому, чтобы вот все это знать. Как же это классно. Мужчинам, которые чего-то в жизни добились, иногда именно этого не хватает, чтобы женщина его ставила на пьедестал, чтобы не старалась с ним быть рядом, а чтобы она его ставила на пьедестал и говорила, какой ты классный. И здесь… Вот из точки снизу вот эти комплименты, они как раз особенно для успешных мужчин это то, что надо. Но я думаю, что для любых мужчин, любого мужчину вы можете также или поднять, или опустить. Да? То есть женщина это сфера, которая может либо закатать в пол мужчину, либо поднять до небес. Да? Как такой пример можно привести, да, исторический пример, что Ева Браун. Браун Жена Гитлера, да, там вторая жена или не женился он на ней, но неважно. Это сила женщины была в том, что она говорила: я всегда буду его поддерживать, даже если он захочет расстрелять весь мир, я буду рядом и я буду подавать ему патроны. То есть вот эта сила женщины, при том при всем, что это самый жестокий там, за последнее столетие, наверное, человек, она его поднимала. Она его поднимала, то есть на ее энергии у него вот все действия происходили. То есть идеи, может быть, были его, но она была той силой, которая ему помогала продвигаться. И вот которая поднимает мужчину. Да? Но не обязательно выбирать Гитлера, чтобы, быть, чтобы вот так думать и продвигаться. Можно выбрать мужчину, у которого есть задатки идти вверх, да? то есть есть какие-то способности идти вверх. И дальше помогать ему просто в таком формате продвигаться, что говорить, дорогой, я всегда буду рядом с тобой, и я всегда буду э, тебя поддерживать, э, какую бы идею ты ни придумал, я всегда буду тебя поддерживать. Даже если мужчина сделает какие-то свои ошибки, получит свой опыт, он все равно дальше будет идти только ради того, что женщина в него верит, что она его поддерживает, что она рядом с ним, и он должен получить супер суперрезультат ради нее. И большинство женщин что делают? Они наоборот размазывают мужчину ниже плинтуса. Да? То есть они говорят, ты не сможешь, тебе не получится, куда ты лезешь и так далее. То есть вот это уже антиподдержка. И мужчина в такой женщине видит как предательство. То есть почему? Потому что он приходит домой, это его тыл, и он здесь должен отдохнуть от боевых действий, которые ему пришлось прожить в течение дня. То есть это работа, там, отстаивание какой-то точки зрения, что-то непонимание с шефом, или там понимание с шефом, или еще что-то, новые идеи, конкуренты, еще что-то, да. И он приходит домой отдохнуть. А тут начинается вынос мозга, да, и женщина ему начинает клевать там что-то, требовать с него что-то, хотеть с него, еще что-то, да. То есть здесь вот эта вот женщина будет уже втаптывать его ниже плинтуса, и это нельзя делать, да, ни в коем случае. То есть если вы хотите, чтобы мужчина вас ценил и хотел ради вас совершать подвиги и поступки, вы должны быть его тылом, надежным тылом, в который он будет уверен, что он придет домой. И его здесь поймут, примут и поддержат, как, прав он или не прав, его все равно поддержат. Вот такая вот сила женщины, она дает возможность вывести мужчину на любой уровень миллионера, на любой. Ну, это, конечно, тоже нужно тренировать. Это не не возникает вот так, что сейчас мы тебя послушали и будем так делать. Нет, это возможно, что еще год уйдет на то, чтобы усвоить эту информацию. Чтобы привыкнуть к мысли, что такая версия возможна, да, что так э, взаимодействовать с мужчиной возможно. Э, для кого-то это действительно потребуется время, чтобы усвоить эту информацию. Еще, может быть, немного раз будете вспоминать меня и возвращаться к этому, но тем не менее, это так. Мужчину можно поднять на любой уровень, на какой только захочет женщина. Так, сейчас переходим к тому трюку, который я обещала рассказать. Э, смотрите. Чтобы он написал вам через 5 минут или позвонил через 5 минут, нужно, кстати, это можно и с тем, с кем вы замужем, использовать этот трюк, да? для того, чтобы добавить вот перчинку вот в, серую, в серый день такую яркость праздника какого-то добавить, эмоционального, да, то есть такой всплеск эмоциональный добавить, тоже можно использовать. Можно использовать с мужчиной, который на недельку исчез. Возможно, что и старый знакомый, с которым вы долго не виделись, тоже вас или воспрянет на эмоциональном фоне и захочет вам позвонить. Это тоже возможно. Делаем так. Нужно большое терпение для этого. Делаем глубокий вдох, глубокий выдох, берем телефон, пишем сообщение. Знаешь, я подумала и отправляем такое сообщение. И потом лучше выключить телефон, потому что он начнет звонить сразу. Лучше дать мужчине э, немножко поволноваться за вас, да, то есть. Э, Мужчина не знает, о чем вы подумали. Мы для них непредсказуемость, мы женщины. И он не знает, хорошее это или плохое. К чему это сообщение, к хорошему или к плохому. И э, любой мужчина, у него будет э, любопытство. Ему захочется узнать, о чем же ты подумала и почему ты не дописала. Любой мужчина э, больше пяти минут в этом любопытстве не сможет пробыть, начнет звонить. Если вы выключили телефон, то он как, примерно на час выключаете телефон. Вы точно будете вариться в этих эмоциях. Классные, вообще потрясающие эмоции будут идти через ваше тело. Точно такие же будут идти через тело мужчины. Если это ваш муж, он будет думать, что же случилось, почему она не берет трубку. Надо узнать, где она. Он начнет вспоминать, где вы в этот день на работе, дома, у подружки, что вы ему говорили вчера будет стараться позвонить кому-то, да? у меня, допустим, была такая ситуация, что дочь у меня любит с телефоном разряженным ходить, она там играется в автобусе в игрушку, потом у нее нет батарейки, она на работе без батарейки. И муж ее иногда ищет, набрав номер телефона шефа или мой телефон, говорит, Таня, у вас, дайте, пожалуйста, и трубку. Однажды была такая ситуация, что у Тани, Хозяйка выходит из душа, с полотенцем на голове, с полотенцем на теле, и несет телефон Тане. Таня на поговори с твоим мужем. Оказалось, что у него просто разрядился телефон, и она не обратила на это внимания, а он распереживался, что не берет трубку, что же происходит. Да? То есть такое тоже возможно, если это ваш муж. Да? Если это не ваш муж, то он все равно будет в течение часа проживать вот эти суперэмоции. Это стоит того. После того, как вы включите телефон, вы можете какую-то женскую отмазку придумать, сказать, что вы уронили телефон. Он упал, у него выпала батарейка, какие-то кусочки, вы их там соединяли, пока вот получилось, вот телефон заработал только что, да, И я только что увидела сообщение от тебя каким-то образом я отправила недописанное сообщение, потому что так получилось, вот просто выпал из рук телефон, да, или там э, села батарейка, или вы там были в душе, или я не знаю, оставили в машине телефон и ушли на шопинг с подружкой в это время, да, и отправила сообщение, не думала, что оно отправилось, я написала, потом решила не писать, но, видимо, нечаянно нажала, и оно отправилось. То есть любые женские глупые-глупые отмазки подходят. И дальше вы можете пообщаться с этим человеком. Да? У меня был такой опыт, что я отправила такое сообщение сразу нескольким людям, когда я такая идея мне пришла, и один из них был очень старый знакомый, которого, который, который был моим шефом, и он там мне строил глазки, можно так сказать, да? И я ему отказала, красиво, но отказала. И вот я ему такое сообщение отправила, и он тоже старался перезванивать. Тогда, когда я включил телефон, он вообще там настаивал, названивал и хотел со мной поговорить, но я с ним поговорила только на другой день, писалась в этот день сообщением, что сейчас я не могу, я за рулем, и я тебе потом, как смогу, отпишусь. И на следующий день мы с ним поговорили. Да? То есть, я ему вспомнила какие-то моменты, за которые мне можно было его поблагодарить. Сказать, что я вот помню, как ты угощал меня кофе вечером на работе. Вспоминает это как бессонные ночи после кофе. То есть я уже была веганом, и я не могла пить кофе. Я каждый раз ему объясняла, что я не могу пить кофе, я потом не сплю ночь целую ночь и думаю о тебе и он продолжал покупать мне кофе то есть не верил наверное что я думал что я шучу но я на самом деле не спала мне было некомфортно в общем но тем не менее я рассказала ему как мне было приятно вспоминать как это было кофе с какой-то маленькой печенькой вкусное обязательно это было очень классное воспоминания и сказал, что завтра мы с тобой поговорим. Потом мы с ним увиделись даже какой-то день. У меня была такая возможность приехать в его город. И я сказала, что я в его городе, можем попить кофе. Он с удовольствием пришел попить кофе. но То есть вот эта смс-ка дала возможность запомнить меня надолго. Да? То есть, ну, Если бы я хотела продлить отношения, то можно было бы это сделать. но Просто я не считала нужным с этим человеком. Продлевать отношения. По... Причины были достаточно весомые. Ну, это еще было до моего мужа, конечно, но тем не менее, да, то есть это такие ситуации интересные. Так что попробуйте сейчас сделать и еще один вариант того, чтобы вам перезвонил срочно, да. Если вы давно не виделись, да, то есть э, вот этот вариант первый, это для мужчин, с которыми вы в отношениях или вот вы там на недельку он куда-то исчез, в берлогу подумать, да, э, вот для этого подойдет. Для женщин, у которых мужчина ушел, может быть там другой женщине ушел, и они там живут вместе, еще что-то, и вот нет никакого контакта, то можно тоже э, его разбудить таким сообщением, да, то есть. Большая вероятность, что это сработает. Да? Обязательно пишем благодарности. Да? То есть э, я просто знаю несколько женщин, да, которые, вот, ну, за последнее время даже несколько женщин, которые мужья ушли, и они хотели бы их вернуть. Ну, то есть кто-то рассматривает это как предательство, а кто-то понимает, что все-таки нам столько лет за плечами, там 20 или 30 лет уже совместной жизни, общие дети, и дети тоже были бы счастливы, если бы родители сошлись бы, снова вернулась бы семья и так далее. Да? То есть тут есть такие моменты, которые стоит переосмыслить. Конечно, нужно будет сделать определенные шаги, чтобы он не повторял это, да? то есть есть такие, иногда женщины говорят, если сделал один раз, сделает и второй, и третий. Нет, если мы поменяемся внутри, да? то есть всегда, когда мужчина ушел к другой женщине, виноваты трое, да? и муж, и другая женщина, и жена, которая чего-то не додала своему мужу, да? то есть чего бывает, что элементарно банальных вещей саму себя не любила, оставляла на потом. Да? То есть здесь все равно есть вина и жены тоже. Это нужно понимать. То есть если вы поменялись, вы стали любить себя, проработали это все, строили эту привычку новую любить себя в свое сознание, и уже в каждом дне у вас вот, вы транслируете эту любовь к себе, то есть возможность начать все сначала и возможно, что мужчина снова не изменит вам. Если вы будете продолжать осознаете, что любовь к себе ⁇ это вот база, да, то есть вы любите себя, мужчина любит вас, это как зеркало ваше. Если вы не любите себя, мужчина не любит вас, да, то есть вы себя там оставляете на потом, на и так далее, да, то это очень тоже отражается, то есть мужчина просто наше отражение, то есть мужчины очень классно себя прокачивать, как тренажерный зал, да, что опа, мужчина что-то куда-то там в сторону смотрит, опа, пора мне любовью к себе заняться, да, прокачать себя по определенным упражнениям и так далее. То есть я считаю, что можно добиться того, чтобы мужчина вернулся и не ушел снова. И здесь не нужна никакая черная магия, не приворожки. Я всегда против этого, потому что за это очень дорогая расплата. Иногда здоровьем, иногда жизнью, иногда жизнью детей. Да? То есть это не стоит того. Лучше использовать экологичные принципы и иметь хорошую, хорошее будущее. Да? Не портить его себе своими поступками. Итак, идем к этому сообщению в СМС. Да? Вы пишете какую-то благодарность. например говорите, дорогой, знаешь, я очень долго думаю уже написать тебе сообщение, и вот решилась все-таки написать. Прости меня, если я сильно волнуюсь, и это видно даже по буквам. Можно ну, можно это опустить, да? что я поняла, что я должна тебя поблагодарить, что я совсем никогда тебя не благодарила за то, что у нас с тобой такие классные дети за то, что у нас была такая замечательная семья, за то, что ты мне подарил столько любви, 20 лет э, вот время со мной. И я, может быть, где-то была неправа. Я сейчас во мног, многое осознаю, раскаиваюсь. И мне очень бы хотелось об этом с тобой поделиться, что я вижу, где я была неправа, и я хочу исправиться. Мне бы очень хотелось, чтобы ты мне в этом помог надеюсь, возможно ли на это надеяться. Да? Обязательно заканчиваем вопросом. То есть благодарность и какой-то вопрос. Да? Можно просто благодарность, без вопроса. Да? То есть в зависимости от того, какая ситуация. Если там уже 6 лет не живете вместе, у него там другая семья, родился ребенок, еще что-то. То есть здесь уже как бы сложнее все. Возможно, что уже не вернется. Но шансы всегда есть, потому что из... Тех мужчин, которые уходят из семьи, примерно 60% возвращаются к первой жене, потому что понимают, что со второй не то, что они ожидали. То есть на эмоциях ушли, а потом ситуация как складывается, не всегда хорошо. И они готовы вернуться, поэтому если они видят, что женщина их ждет назад, если она дает знаки того, что возвращайся, я поняла, где я была, не права, я хочу исправиться дай мне еще один шанс, да? я прощаю тебя да? и прости меня, да? так, как можно так сказать, то такой шанс есть, конечно. Хорошо, мои дорогие. Так, вот Подписывайтесь на мой канал, ставьте мне лайки. и В обмен я буду делиться с вами еще важными ценными трюками, хитростями, женскими и всякой разной информацией. Хорошо, обнимаю вас и увидимся в следующем видео. Пока-пока.